Как быстро и выгодно купить подержанное авто? Поискать в частных автосалонах? Хороший вариант, но и есть риск нарваться на перекупщиков и мошенников. Поискать в интернете? Так и тут в основном мошенники и перекупщики. Да, долго все это и сложно. Уследить за всеми сайтами одновременно. Haraba.ru – удобный агрегатор автомобильных объявлений. Мы объединили крупнейшие площадки в одном месте и предлагаем ряд преимуществ. Удобный фильтр поиска, а также моментальные уведомления в Telegram о подходящем объявлении, когда у вас нет возможности сидеть в интернете. Отображение средней цены на рынке по каждому автомобилю, обнаружение перекупщиков, а также возможность проверки юридической чистоты автомобиля по ВИН-коду. Haraba.ru – быстрый и удобный поиск свежих автообъявлений. Цените свое время и деньги.